Сегодня был сбит второй вертолет мятежников, когда он начал наносить удары по офису местной спутниковой навигационной системы. Еще один вертолет Пучистов, Блэк Хоук, приземлился в Греции. На борту были восемь человек, они потребовали политического убежища, пока их арестовала полиция за незаконное пересечение границы. С подробностями корреспондент РИА Новости Павел Мельник. Сегодня утром возле греческого города Александрополис, это недалеко от границы с Турцией, приземлился вертолет турецкой полиции. На борту находились восемь человек, 7 военных и один гражданский. Звание военных узнать не удалось, поскольку знаки отличия были сорваны с формы. Все они попросили политического убежища в Греции. По данному телевидения, предполагается, что все прибывшие были причастны к попытке государственного переворота в Турции. Сегодня же министр иностранных дел Мевлюд Чавышагло запросил выдачи причастных к перевороту лиц и возвращения вертолета.